Стимулирует тестостерон, тогда не будет подкожно жир у него появляться, висцеральный. Есть препараты для похудения, если он не хочет заниматься. Вместе с ним начинайте по чуть-чуть ходить. Берите своего сына за ручку, ходите с ним и покажите ему пример. Ну вот как-то так. У вас, когда вы это пишете, уже есть претензия. понимаете? С претензией дела не будет. Наоборот, знаете, как дрессируют собак? Вот представьте, собаку дрессируют. Ты не хочешь этого делать? А ну-ка, стань на задние лапы сейчас. Когда? Нет, так не происходит. Но когда собачка нечаянно вскочила, то ей дают что-нибудь против. Так и с детьми. Вот ребенок там э, вдруг там поприседал или там постоял. Говорите, о, молодец, вижу, как ты стремишься к новому здоровью. Я верю в тебя, молодец, сынок. Ну вот как-то вот таким образом, понимаешь. Не знаю, поняли вы.